Знаете, за что я люблю новый сезон, помимо всяких новых пушек и сброса рейтинга? Так это вот за такие моменты. А чё за пиздёж-то, блядь? Просто такой пиздёж, блядь, откровенный, блядь. Блять, сдохните вы или нет, алё? Сколько, блядь, в этих пидоров надо попасть-то, блядь? Да еб твою мать, почему, блядь, сразу по вот тучу народу, блядь, до меня доёбывается-то, блядь? Вот это возрождение, блядь. Нихуя себе возрождение, блядь. В огне сразу, блядь. Вот это заебись. Да я нихуя не понимаю. Если здесь со мной трое, там чё, точку держит двое, блядь? Надо заходить, блядь, держать точку, блядь. Не надо стоять, блядь, перед ней. Заходить надо, похуй, блядь. Пожелаем мужичку обрести легенду и покой, ну а я говорю вам, здорово мужские мужчины! Я всегда с пристрастием подхожу к изучению и обзору снайперских винтовок, потому что мне важно понять, что из себя представляет аппарат и какой он по характеру. Так и в этот раз я решил с не рубить и основательно засел тестить HDR. Причем сегодня я хочу вас порадовать своими наблюдениями не только в сетевой игре, но и в королевской битве. Что же нужно? Нужно знать перед тем, как брать новый ствол в игру. Во-первых, дорогие брата-братья, это наличие ваншота в любую часть тела до 30 метров. Даже не придется брать какие-то модули. Такой прикол уже заложен в базе. Свыше 30 метров не ваншот только в ноги. Это, как вы поняли, касается сетевой игры. В королевской битве на дистанции до 30 метров вам понадобится два попадания в любую часть тела, кроме головы, чтобы нокнуть противника. В голову на этом метраже HDR ваншотит. Перенесемся в сетевую игру. Во-первых, эта история мне напоминает снайперскую винтовку ZRG в свои лучшие годы. Ваншот огонь. Скорость прицеливания и подвижность достаточно неплохие. HDR уступает по мобильности бандиту, локусу и Кошки. По ощущениям, это что-то между DLQ и Райтеком по скорости. Но вот урон это, конечно, серьезная отличительная черта HDR. Помимо этого, дорогие брата-братья, как я недавно говорил на стриме, разработчики, разработчики внесли ряд корректировок в снайперский геймплей. Теперь снайпушки немного стабильнее стали, а на некоторых даже бланкскопы присутствуют. Забавно, что у HDR есть всего два отвеса для улучшения скорости прицеливания в виде лазера и приклада. По сути, можно вешать только два модуля и запускать матч. Я же докинул перк «Быстрая смена», «Боезопасность 7 патронов» и поставил легкий глушитель ОВС. Смотрите, в чем прикол. Данный глушитель режет дистанцию поражения. То есть, если у нас без него урон изменяется на 30 метрах, то с ним уже на 24. Для сетевой игры на самом деле это все фигня, можете не париться. Также не парьтесь о 26 стволе, который улучшает скорость пули и дистанцию. Он нам пригодится в королевской битве. А еще нам пригодится охренительный и классный магазин с донат, в котором тебе помогут купить боевой пропуск, даже если закрыт магазин CP. Также Серега зальет тебе CP-шечки со скидкой, чтобы ты смог крутануть нужную тебе рулетку. И прямо сейчас в телеграм-канале CP Донат проходит конкурс на 30 тысяч CP. Будет 6 победителей, которые получат по 5000 валюты. Чтобы принять участие, всего лишь подпишись на телегу и нажми кнопочку участвовать. Ссылку на конкурс я оставлю в описании. Дерзаем! Королевская битва и HDR созданы друг для друга, но есть пару моментов, которые нужно понимать. Если вы возьмете с пола данную снайпу, а потом из дропа с модулем ствол профи, то разницу в скорости пули вы почувствуете моментально. Это немного сбивает с привычки. Также с пола HDR на дальнее расстояние будет слабовато. В этом моменте у меня была супер бодрая дуэль с парнишкой, но будь у меня HDR с дропа плюс голд перк на дальность, все закончилось бы немного быстрее, а пока пришлось применить небольшую хитрость. Подстраиваем HDR под реалии «Королевская битвы. Ствол профи без долгих раздумываний берем, чтобы скорость пули с дистанции улучшить. Также увеличиваем магазин. И чтобы не быть медленной картошкой, уже два известных модуля на скорость прицеливания берем. И в финале обязательно тактический глушитель. Только смотреть не перепутайте. Именно тактический. Он немножко режет скорость прицеливания, но это мы все компенсируем. И да, кстати, это еще не все. Для идеальной сборки нам не хватает голдового перка на увеличенный боезапас, еще голдового перка на скорость прицеливания. Вообще, кстати, данный перк must have, если вы играете с тяжелыми сборками. И, как вы поняли, для раскрытия полного потенциала HDR придется брать перк на дальность, чтобы выиграть дополнительные метражи сильнейшего урода. И вот именно в таком исполнении эта игрушка станет серьезным аргументом для достижения успеха. Кстати, насчет успеха. Вот этот парнишка его добился, он получает от меня боевой пропуск, ибо рандомарь выбрал его. Давайте, кстати, такую же историю повторим. Пишите прямо сейчас в комментариях, какая ваша любимая снайпа и почему. Итоги также в будущих роликах я подведу, поэтому не пропустите и подпишитесь на данный киноканал. Ну, а я лично кайфую от HDR в сетевой игре. Однозначно буду на ней набивать бриллиантовый камуфляж. Активно с ней играть можно, да и даже нужно, если, конечно, такая сноровочка имеется. Пользуюсь случаем, брата-братья, я прорекламирую сам себя, а именно свой лайф канал который вышел из спячки и сейчас вещает на полную катушку. Чтобы его найти, заходи на мой основной канал и просто листая вниз и жмякай вот сюда. Ну или просто в описании зайди под роликом, там все есть. Короче, ты понял, что нужно делать. Буду рад тебя там видеть, но ну, а это был Огнянский. Все только начинается.